Вот она, нота. Министерства иностранных дел Российской Федерации. То есть, если вы внимательно текст заявления почитаете, я об этом пишу. Что по международному праву, значит, Россия выбрала способ, значит, заявить о коннуитенте. То есть, о продолжательстве. Слово это не могу выговорить. Вот, ну, смысл его продолжательства, то есть продолжать, э, значит, э, СССР, да, якобы. Как она это сделала? Она заявила это нотой Министерства иностранных дел 13 января 1992 -го года, в которой написала Министерство иностранных дел Российской Федерации свидетельствует свое уважение главам дипломатических представителей Москвы и имеет честь просить довести до сведения правительств аккредит, аккредитующих Государств следующее. Российская Федерация продолжает осуществлять права и выполнять обязательства, вытекающие из международных договоров, заключенных Союзом Советских Социалистических Республик. Соответственно, правительство Российской Федерации будет выполнять вместо правительства Союза СССР функции депозитария по соответствующим многосторонним договорам. В этой связи Министерство просит рассматривать Российскую Федерацию в качестве стороны всех действующих международных договоров вместо Союза СССР. Министерство пользуется случаем, чтобы возобновить, чтобы возобновить главам дипломатических представительств уверение в своем самом высоком уважении. Итак, второе, чем было заявлено, это, Валера, открой, пожалуйста, у меня А4, это заявление Ельцина в ООН. И когда мы открываем с вами сайт ООН, многие из вас это уже сделали перепроверяли, и мы показывали это в передаче, и видим список стран ООН. А рядом с Российской Федерацией мы видим маленькую звездочку, красненькую, государство под звездочкой. Когда мы на нее нажимаем, мы видим текст этого письма. То есть причину, почему Российская Федерация сидит в кресле СССР. И мы видим с вами, что было два документа, которым был был заявлен этот факт международному сообществу есть такая международная как же она называется международная конвенция Серёж наем как это называется Монтевидео вот в которой говорится о том что если в каком-то государстве какая-то группа людей осуществила захват власти, то международное сообщество, она 33 года, по-моему, 1936, тут как бы не соврать, конвенция, международное сообщество вынуждено принять их как представителей данной страны, пока эта страна не восстановит свою законную власть. В этой конвенции так написано. Вот с чем мы с вами столкнулись. Понимаете? Эти люди, просто воспользовавшись этой конвенцией, заявили, сегодня эти кресла будем занимать мы. Ничего не изменилось, мы продолжатели. То есть для вас, для мирового сообщества, для обязательств страны на международной арене ничего не изменилось. А то, что мы творим у себя в стране, это наши проблемы и проблема нашего народа, как он на это реагирует. Если он согласен, не ваше собачье дело. А то я вам так образно, понимаете? И, в принципе, и, это все те правила, которые действуют в мире. Это как раз именно те правила, с которыми сегодня народ столкнулся по причине того, что он не понимает, что происходит, и поэтому, раз он не понимает народ, сегодня, в принципе, тянут в разные стороны. Каждый пытается сегодня показать свою значимость, вытягивая одеяло на себя и объясняя тем, что, ребята... И там вроде бы право, и здесь право, но манипуляция происходит по причине незнания людей. Или более того, по причине того, что большинство народа сегодня, не понимая, что на самом деле происходит в теории, так как, как вот сейчас Светлана рассказывает, именно что в лице Ельцина РФ сегодня принадлежит фактически... Советскому Союзу, то есть как являющийся продолжателем, и вторая организация, которая является как раз именно коммерческой организацией, которая сегодня, в принципе, судит всех вас и отнимает у вас, с учетом бандитского своего права, как каперса, я так думаю, вы понимаете, о чем сегодня рассказываем? Теории бандитизма, банально, групповых структур. И если вы внимательно посмотрите, что не столь давно практически, ну, несколько лет назад были ликвидированы все группы формирования, при которых э, любая организация, которая является бандитской, могла бы сегодня претендовать на право, того же сегодняшнего ИРФ в том виде, в котором она есть. Две, еще раз напоминаю, две организации. Поэтому Светлана сегодня именно объяснила по причину, почему в МИД и почему заявление, почему в разные инстанции, и почему в том числе гарант Конституции Владимиру П. Ладно. Я же прошу прощения, что ты Да, Поэтому, понимаете, коль эти люди лично, а именно МИД Российской Федерации и президент как должность, неважно, кто замещает сейчас эти должности, эти два органа управления взяли на себя лично обязанность быть продолжателем перед мировым сообществом, то мы можем это требовать только с них двоих. А назвался грузем полезай в кузов. Терроризировать со своими требованиями, выдать нам паспорта, мы можем только их двоих. Иные органы действующие. Власти СССР нам неизвестны. Может быть, еще они есть. А нас на это наталкивает такая мысль. Валер, покажи, пожалуйста, документы о выплате заработной платы лицам, замещающим должности СССР.